Так, всем добрый день. С вами снова Алексей Федорцов. Настройка рекламы, обучение рекламы, создание, продвижения сайтов. А, сегодня рассмотрим кейс нашего клиента, который к нам обратился. Сегменты ниша это гибкий камень. Вот до этого он занимался продвижением через Instagram самостоятельно, вел страничку. После того, как а, мы с ним встретились, обсудили варианты сотрудничества ударили по рукам, заключили договоры, начали работать. Прошло, в принципе, три дня. Сегодня у нас 28-10. Он нам предоставил доступ к своему рекламному аккаунту для того, чтобы мы настроили рекламу. Мы выбрали стратегию, исходя из его описания клиенту. Это все, что связано с а отделка панелями декоративными, которым занимается Краснодар и Краснодарском крае, под гибким, не под, а именно гибким камнем. Вот примерно так выглядит его художество. Это очень интересная ниша, в принципе. Ну, а что сделали мы со своей стороны? Было принято решение направить усилия на... Одну цель рекламной кампании – это генерация лидов, для того, чтобы он сам самостоятельно связывался с ними и общался, уже закрывал на сделку. Вот, так как аккаунт Instagram был плохо оформлен, ну, велся на таком любительском уровне, не рискнули направить туда рекламу поток клиентов, чтобы они вступали в переписку, потому что, скорее всего, внешний вид самого профиля отпугнул вы ну, потенциального заказчика. Потом мы сделали рекламу на генерацию льдов и в период очень долго висел на одобрение рекламной кампании. Вот видите, что 27 числа Вчера, воскресенье, она, в принципе, была запущена, была одобрена. И вчера же мы в этот же день получили по этой рекламной кампании 12 лидов. Средняя стоимость заявки составила 83 рубля. Что касается демографии, мы ориентировались и на женщин, и на мужчин. Как видите, здесь у нас мужчин все-таки больше. И они нам обходятся дешевле. То есть по 70 рублей 60 копеек, а женщины по 102 рубля. Что касается плейсментов, которые сработали, это однозначно был Instagram, Хотя мы предоставили Фейсбуку возможность работать и в в Instagram, Не ограничили его плейсментами и запустили. Тем не менее, результаты такие. И статистика показывает, что в Инстаграм Работает больше. Не работает, а видит больше людей. И, соответственно, реагирует. Что касается рекламного креатива, который был сделан, это, так сказать, секрет фирмы. Разглашать пока не будем. А единственное, что вот могу чуть-чуть приоткрыть Именно текст. Ну, то есть, все было ориентировано на производителя этих фасадный, фасадных панелей под дикий камень. Вот Аудитория была выбрана соответствующая. Если вы помните, если вы смотрели мое обучение по Facebook-таргету, то, в принципе, в Facebook-таргетный Facebook несколько составляющих. Одна из которых — это аудитория, верно подобрана, И вторая — это сама сам рекламный креатив. Мы сработали с тем и с тем, и получили 12 лидов за один день по 83 рубля. И, в принципе, потратили на это... Сколько мы потратили на это? Сейчас посмотрим. Секундочку. Потраченная сумма ровно 1000 рублей было охвачено 4185 человек, показов 4215. Вот. И из этого мы получаем 70 кликов на ссылку и 12 лидов. В принципе, неплохая статистика за один день работы рекламной кампании. На этом, в принципе, все. Этот кейс будет подробно описан а, в тексте в одном из постов в моей группе ВКонтакте и на личной странице ВКонтакте. Если у вас есть вопросы, задавайте их под этим видео, вот, либо пишите в личку, ссылка на мой профиль Алекс AlexBiz2000. Задавайте вопросы, а мы легко подберем для вас рекламную систему, которая сработает максимально эффективно. С вами был Алексей Федорцов, маркетинговое агентство Litgen. Всего доброго, до новых встреч!